подключением спасибо большое ну держись не понял скоро поймешь Здорово, сосед, я слушаю, ты интернет скачал? Слушай, у тебя есть братан, у тебя интернет? Здравствуйте, а можно у вас в интернете рецептик посмотреть? Че, в натуре интернет есть? А чё лучше? Доктор выберет Кашперский. Отвечаешь. Можно у тебя хотя бы одну песню скачать? Мужик, у тебя есть интернет, у меня к тебе есть коммерческое предложение. А можно у вас письмо по e отправить? Вот он прям у тебя есть интернет. Нам будут через сайт платить электронные деньги. там что такое интернет? Бля, буду все вокруг базаря. Интернет, интернет, а что это, блядь, такое? Yeah, yeah, yeah, yeah. Да я, блядь, его хоть руками пощупаю, этот интернет, блядь, как он выглядит? Как думаешь, сколько дней она будет скачиваться? Social Media Marketing Development Your Innovation Investigation Слушай, интернет это круто! Родители тоже сказали подключат, если я сдам экзамен на пятерку. Здравствуйте, а у вас можно Энрике Иглесиаса клип скачать? Я дискетки свои взяла. Вы кто? Да я с Марченко один. Так это Марченко 24. Так подумаешь, 23 дома. Вот зашел по-соседски. Отцепим интернета по братски. Не можно через вас в Одноклассники выйти? А, их же еще не придумали. Привет! Что надо? Мы тут мимо проходили, решили в гости зайти. Понятно, блин. Так что? Это все потому, что вам нужно скачать реферат? Нет. Нет. Знаю я вас. С вами поведешься, потом свою винду лечить. Проваливайте. Все бабы одинаковые. Я слышал, ты интернет подключил. Ну, подключил. А можно рингтон на телефон скачать? У меня на интернете мегабайт мало. Банкую. У меня компьютер занят. Я свой принес. Ладно, заходи. Блин, ну какой медленный интернет. Да. Я мечтаю, что когда-нибудь каждый человек сможет подключиться к интернету и играть в одну игру. Так за рубежом так уже и играют. Серьезно. Я тебе отвечаю. Приветствую вас, люди из прошлого. Он из интернета? Я его не скачивал. Я из 2019-го. Круто, наверное, у вас там в 2019-м. Ну, не сказал бы, что совсем прям так круто. Но с интернетом прогресс есть. Прикинь, с интернетом получше. Это как? Сейчас интернет позволяет людям со всего мира одновременно играть в одну игру. И для этого даже не нужен компьютер. Прикинь? Вот, например, одна из самых сенсационных игр в наше время. Raid of Legends. Кстати, устанавливается на мобильный телефон А на мой установишь? Он новый Неделю назад купил, мама РПГ, которая изменила все Сейчас в нее играет почти 15 миллионов человек по всему миру А на планете-то столько нету даже сейчас, да? Эта игра абсолютно бесплатная С потрясающей 3D-графикой и интересной сюжетной линией Примени свой талант, стратега И собери команду из 16 различных фракций Тебя ждут эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и сотни чемпионов для коллекции с множеством различных улучшений. Игра набирает обороты по всему миру. Скоро состоится специальный турнир с крутыми призами. Так что начни прямо сейчас. Качай игру по ссылке в описании и получай 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона. А вы обязательно поиграйте в Raid Shadow Legends через 15 лет. Блин, еще 15 лет ждать, прикинь. Я доживу, обещаю. Пишите в комментариях, в каком году интернет появился у вас. Расскажите вашу историю об этом. И, возможно, именно она попадет в продолжение ролика про интернет в нулевых. А также жмите лайк, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Продолжение следует. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай,